Друзья, говорят, что тут ловится толстолобик, поэтому я решил забросить снасть на толстолоба ну, с таким э, технопланктоном. И э, если вы видели какие-то ролики и мои, и каких-то других блогеров, которые говорят о том, что чтобы не прикоснулись крючки, нужно сопоставить какую-то сладкую кукурузу. Как она называется? Эта кукуруза сладкая? Кукурузные палочки. Да, кукурузные палочки, да. Так вот, э, когда их нет, а в основном рыбаки-то не берут с собой на рыбалку кукурузные палочки, да, то подойдет даже корка хлеба, по сути. Она все равно размокнет и отпадет. Вот такой вот вариант. И очень эффективно, чтобы крючки не запутались между собой где-то там при забросе. Это очень важно. Так, оснастка. Ну что тут? Обыкновенная оснастка. Продается во всех рыбацких магазинах. как бы Проблем нет никаких. Сделанной из спицы обыкновенной велосипедной.